Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от LEMMA TOYS и сегодня соберем корабль LAMAR. В набор входит клей, наждачка, 90 деталей конструктора, 14 парусов и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. При таких неровностях используем наждачку. Чтобы удобнее было доставать мелкие детали из плашки, используем вспомогательный инструмент. Далее половинки склеиваем так, чтобы между ними не было зазора. внимательны лесенки отличаются друг от друга. С другой стороны делаем то же самое. Mm-hmm. Делаем то же самое. Обращаем внимание на нумерацию деталей и их расположение. Аккуратно разрезаем места сцепления парусов с тканью. остальные паруса приклеиваем по аналогии.